И вот этот фактор очень серьезно влияет как раз-таки на ОФЗ российские, то есть облигации. Есть стратегия покупки облигаций через индивидуальный инвестиционный счет с целевой нормой доходности, там сейчас где-то был в районе 17-20%, привлекательность эта тоже схлапывается. Друзья, мы продолжаем видео из Италии, посвященное вопросам, куда же инвестировать деньги в 2018 году. Мы говорили о. поговорили о недвижимости немного мы поговорили про валюту сегодня говорим про, про про облигации то есть еще там полтора года назад я говорил что это достаточно интересный способ инвестирования потому что есть некая некие операции carry trade сейчас про это говорить не будем потому что на канале есть отдельное видео И опять-таки в ссылке под данным видео будет ссылка на это видео что такое операция carry trade но в чем заключалась привлекательность операции Коритрейд? В том, что люди занимали в сильной валюте где низкие процентные ставки и перекладывались туда, где валюты, в которой процентные ставки были очень высокие. И, соответственно, люди занимали доллары в Америке и покупали российские ОФЗ, то есть долг российского государства, который на в рублях зарабатывали на каждый заемный 100 долларов, зарабатывали от 20 до 30 долларов по итогам года. Что мы наблюдаем в настоящий момент? Привлекательность операции корритред очень серьезно схлопывается. Это обеспечивает два ключевых фактора. То есть Первым обстоятельством является то, что в Америке растут процентные ставки, и, соответственно, заимствование долларов становится достаточно дорогим. Вторым фактором, который опять-таки делает операции корритредред непривлекательными, это снижение ставок российским центробанком, снижение до 7.25. И тут уже инвесторы понимают, что российское правительство проводит определенную экономическую политику, и инфляция может расти. И на этом фоне говорить о том, что ЦБ продолжит снижать процентную ставку, не приходится. И вот этот фактор очень серьезно влияет как раз таки на ОФЗ российские, то есть облигации. Есть стратегия покупки облигаций через индивидуальный инвестиционный счет с целевой нормой доходности, там сейчас где-то было в районе 17-20%. Привлекательность – это тоже схлапкивается, но опять-таки в ней по-прежнему можно находиться, но при этом нужно иметь в виду, что облигации могут упасть в цене. Поэтому, если вы хотите спекулировать на облигациях, я предлагаю сейчас выйти из рублевых облигаций. Если вы просто в них находились, ну опять это больше для спекулянтов, наверное, да, торговый сигнал и переждать их непосредственно в долларе. Да? То есть вы можете продать сейчас облигации, 70% купить просто доллары на индивидуальном инвестиционном счету, а 30% поставить рубли, чтобы они просто полежали. Это основная рекомендация, что делать непосредственно с облигациями, потому что есть риск снижения стоимости облигаций. То есть, если иностранцы начнут выходить из российского долга то в общей сложности они могут продать облигации на 1,5-2 триллиона рублей. Это очень много. То есть это достаточно большой объем предложений, и это не может не повлиять на рублевую цену облигаций. Такой некий лайфхак. Ловите, пользуйтесь, используйте. Ну, для долгосрочных инвесторов, если вас устраивал доходность на 17%, когда вы заходили, купон по-прежнему платится, поэтому можно оставаться. На связи был Максим Петров. В следующем видео мы рассмотрим вопрос, что здесь же делать с акциями. Да? То есть в каких историях стоит оставаться, в каких, из каких историй стоит выходить. До свидания и удачи!